В основу песни легла реальная история. Добрый день, друзья! 15 апреля всенародно любимая эстрадная певица Алла Пугачева праздновала юбилей. Ее заслуженно называют «примадонной советской российской эстрады». С 1976 года по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хип парадов она неизменно признавалась лучшей певицей года. В репертуаре Аллы Пугачевой около 500 песен. О самой популярной творчестве певицы по опросу исследовательской платформы Mail.ru признана песня «Миллион алых роз», написанная поэтом Андреем Изнесенским и композитором Раймондом Паулсом. Впервые она прозвучала в начале 80-х годов прошлого столетия и позже стала одним из самых популярных советских музыкальных произведений. Практически ни одно выступление певицы не обходилось без исполнения этой песни, рассказывающей о неразделенной любви художника к актрисе. В основу песни Легла реальная история о любви грузинского художника Нико Перасмани, французской певицы и танцовщицы Маргарите де Север, которая приехала с гастролями в Тифлис в 1909 году. Как-то вечером Перасмани с друзьями отправился в ориенте. Нико вошел в зал и замер. На сцене пела и танцевала изящная девушка с чарующим нежным голосом искрящимися глазами и осиной талией. Француженка сразила художника на повал, и женщина, жемчужина из драгоценного ларца, воскликнула. Нико настолько сходил с ума от любви к Маргарите, что в слезах падал на пол и целовал землю, по которой она прошлась. Сама певица не питала никаких чувств пиросмане, а местами даже боялась его одержимости. Чтобы привлечь внимание любимой женщины, Нико решил продать свое имущество и купить на все деньги цветы. И вот однажды в гостинице, где жила Маргарита, стали подъезжать повозки, доверху нагруженные цветами. На несколько часов вся улица перед ее окнами была выслана ковром из цветов. Выглянув в окно, подносящийся с улицы смех и восхищенные возгласы, актриса обомлела. Она тут же сбежала вниз и замерла перед цветочным морем. С другого конца душистого ковра к ней подошел человек с грустными глазами. И Маргарита все поняла. Она обняла его и поцеловала в знак благодарности. Но любовь бедного художника не нашла отклик в ее душе. Вскоре после этой единственной встречи Маргарита покинула Тифлис, и они с Нико больше никогда не виделись. Продав все свое имущество, Нико росмани стал нищим. Мечта художника о любви рассыпалась в прах, а без нее жизнь потеряла смысл. Он скитался по улицам Тифлиса. Ночева у добрых людей, а иногда и вовсе на улице. При создании видео мы ориентируемся на вашу общину. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.